Ой. Ал ⁇ г, Льон, ты там встаешь? Да, я вс ⁇ ново. На школу, Не, я понимаю, что... я по утрам так часто, особенно зимой. Я Блин, блядь, я, конечно же, в школе на четвертке учусь, но так лень вставать в эту рань. Да. Так, дети, дети, прошло уже целую минуту, вы где были? Звонок. Пошли. Звонок будешь минуту. Тихо учить. Ты что, меня затыкать думал? Пошли. ты? Я к чему ишь? По шли, своим местам все. Мы шли, шли. По шли. своим местам. Я куда-нибудь сюда седу. Лука, садись ко мне. Лука, садись Я ко мне. сказала, по своим местам сели быстро. Да, хорошо. Все И поодиночке сели. Все, я контрольная. Да, Вместо этих ноги встали. Мне к директору пожаловаться. Что ты посмел сказать, Ад? Да, реально, На ой. <первый> а пар... <смех> первые парты для кого? Нет, <смех> да просто тут хорошо. Первые парты, я говорю, для кого? Не, там там да, там нет, там на Не мое время. Там на последний хорошо. Я на ваше время уже 100 секунд потратила. А, а ну быстро по местам. Эээ, Даша, это сам, э, я забыла, И что самым, эээ... Инстасамовна. Ты быстро, я <свят> сказал, на первый ряд. На третий, <свят> на второй <свят> ряд. <свят> на <свят> первый <я> сел в <свят> Ты, Ты, на вторую. Я за директором. Нет, туда все. Почему этот ряд пустует? Кому этот ряд нужен? Ты еще не слушаешься меня. Сказал. Да, да союза, я союз вообще. Я буду с ней на переды. Злюка, злюка, злюка, злюка. Свою -сво -сво -сво -сво рот знаешь, где будешь открывать? У стоматолога. А давайте уже начинай контрольную а как-то. Мне не знаю, это у вас тессик, да? Что, я срёк-то? За первую пиарту уже да я Так все, я, я панча до союз, для свой, тебя, где Я для кого сказал по одному садиться? Для кого-то правило и исключение? Ты же на партии спеша. Подождите, я играю. Геометр. От телефон отдал быстро. Нет. Я да быстро я сказал. Этот телефон стоит как у вашей левой и правая... директором. Как? Телефоны надо сдавать. У меня его нет. Сдаём телефоны. Сдаём да. телефоны все. Быстро. Это паншет, что писать. Телефоны, планшеты, ноутбуки. Это планшет. это рабочий. планшеты. Давай. что мне надо писать? Что На на тапочки писать. На листочки. Покутите этот свой тапочек. На листочке. Я буду электронно отрисовать, все остальные. школы вылетишь. Не вернете телефоны, было вам. Ваше, Она... что для вас это исключение? Телефон, не... точно, да, под, да, под. Нет, это телефон, как значит, правая почка. Это, по-моему, у них нет телефона. Ну ты, по сам. Да не лезьте вы к учителю. Все, хватит. У тебя есть работа? Так, Юра, есть <связать> работа. <связать> Кто поставил учителям так. эту каргу старую? Так, Где, у всех есть задание? Нет, у меня. Да. У меня еще надо задание. У меня надо. нету, я что? Все, у вас, 5 минут. Все, у вас 5 минут. А книжка для 2 Вот. Да, у, ничего у вас на не все 5 минут. Что, что, а что в первом? А, что в втором? Всего 3 задания. задания. 5, 5 минут. Она Она 5 минут. Ну, да. у, меня у меня шпаргалки есть. У меня шпаргалки. В третьем А. В третьем А. В, а. А. А, в, третьем. в третьем А. В, в первом Б. третьем А. а. Что, берешь... Ты что хочешь, а? <свист> <свист> Ты, <свист> где кто дал право ходить? Там, там во, Ты во, во, в... втором во втором шее... Тут подам. Ше кто <свист> тебе... <свист> кто вам позволил садиться рядом? <свист> Я не помню, что произошло. Все, да, все, два. все, два. все время вышло. Всем все два. Все два. Время вышло. два. В... два. В... Вы еще даже не проверяли. Все все время вышло. Мы Я умела вы что? Я умела вы вот дура. Радуля Давай, давай, И телефон я вообще тебе набираю. А, ну стой, дура. Груз, люби. я Задание Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Телефон остается, телефон Телефон Где дура? У меня, телефон вы не не задание, не посмотрели. Ой, я нам, я, я, решу, карга, карга, тихо, я, я директора. Все, директора. Заходите все, все, Ребята, все, я буду ждать беседомок, я буду писать для вас телефоны, Телефон, вы даже наши садар... а вообще... А вообще... Вы... Слушай, вы карга Вода потечет. я одному человеку стукну по башке, кто меня будет странным отвратительным бить. Вы что, опять учителя довели? Да, да. да. Нет. Она, да она на телефоны. Она, она, да, она, она телефон телефоны забрала. Она телефон телефоны забрала. В смысле она, забрала, она, идите сюда, Она даже задание не проверяла, бей, даша, тикул, ты, бей, бей. Они у меня телефон украли. Бигела, они у меня телефон украли, Телефон. Рассказывай. что, ты там даже не было там даже. Все. Я жду месье Я буду писать тебе Короче, э, Адриана, Короче, я за задание не проверила. Телефон то, вернем, делать, Давайте телефоны. телефоны Раз, ради... в школах, родителям только телефоны дам. А друг у кого-то родители, а кого родители нет? У кого а -а Он сказал, Правильно. С Опять с плюсом. Так. Здравствуйте. Лукавич. Луко, Лука, луковик, Беседа Мокл. Да. Представляете, сидели в телефонов на моем уроке. Мы не сидели. Да, да, не бездар... Шесть минут. Я не а я дала пять. Да, посмотри, ну какие они бездарности. Мы, мы же посмотрите на это. Посмотрите мы на это. Мы все задали. Проверяем. Так, кул с двойкой. Кул с плюс. Как, может быть, два скула с минусом, ладно. Но они вот, вот так вот пишут. Вот он молодец, пять с плюсом получил. Да, пять с плюсом. Почему Адриан получил два скула? Почему мы два скула получили? Потому что там 10 заданий ходить. В школе с оружием не ходят, ну ага. Оружие в школе не ходит. Да у меня нет оружия, Смотри, зайди сюда. Удочка. Все. В шкаф зайдите. заходите, в шкаф. Дети, зайдите туда, я вам кое-что покажу. Там нехорошие <с met> делишки. Все. Карга <с declined> Ты что, сломать собрался? Это беседа Мокла. Мок... Он назвал Веседа Моклом Каргум. Вы все численные школы. Да. Temporada? А я за что? Кроме тебя. А я за что? Кроме тебя, Остальные все. На неделю. Дома. О, ну выходи. Телефоны повысили. хотя бы верните. Вот нет, именно. Телефоны. В школу. Да, Дай они... мне телефон. Вы телефоны. Ваши телефоны стоят ваши две почки. Ты как Любой посмел шер, подобрать только сюда. Один телефон. Сюда дал. О, у меня даже нет, я очислю сейчас отчет. на год. Спасибо. все, а, я забрала. Ложись в ящичек сюда вот. А, Верни а, нам телефоны. А, наши телефоны. Для вот для телефоны. телефоны верните. Пойдем. Учительница. Учитель, Учитель, дай Это Учитель, дай а, сюда. Учитель, дай сюда. я, под... я Вы задание не проверяли. Я проверила. надо закрыть шкафу. Реально. Иди сюда, а, бля. Бля. А, я ухожу. Это тут Идите сюда. Пойдемте Пойдем. телефоном Пойдем. мне задите. Бля, отдайте их родителям. Да, есть. Моя мама сейчас в дикреди, девочек. У меня скоро братик У э -э -э -э -э -э, ну тоже Так. Ну-ка... Ты что? Ты что? Ты ну Сейчас... Да, да. <къех> Сейчас одному Остальные... я сало его заберу, серьезно. Остальные в ломбард телефоны. Да, в ломбард. В ломбард, все. Такой ломбард. Иду в ломбард. Делефоны верните. Все. Потом у меня телефоны. Нет. Декрет. Верните да, да. телефоны. Вы очислены, все. А вы, личинка, лучше сей нить домой. Вы очислены, даже пленде Даже у Бездарная. Ломбар. Пойдите в кабинет директора. Как а ты, ты очислены? Давайте бунт устроим. Бунт! Бунт! Бунт! Бунт! Бунт! Будуять! Будуять! Будуять! Бунт! Бунт! Бунт! Вечеринь! Бунт! Бунт! Бунт! Бунт! Я сейчас охрану вызову! Бунт! Это вас надо посадить! Мы вас будем сейчас доставать. Алло, это полиция? Полиция! Нам, короче, вот это... Вы нас справили нечистые наши! Это мой Айпад! Вернули! Это был капит? Капит? школу. Всё. Бюджет школу, телефоны. Школы, телефоны. Так, вы метаетесь вот. от школы. А вас личинка не дадет, Вы метаетесь, Я, вы очистили. Очистили. Меня хочу, Я вашим позвоню мамам, всё. А мне маму Я Кума, и взялись в эту учительницу. Телефоны. Телефоны. Мой. Моя мама... Да, б... Бу... время. да иди отсюда. Так, вычисли на кеш. Ну ладно, да, мы идем. Да, отсюда. У нее телефон... У нее телефон не тот, как ее правая и левая почка. У меня Вообще Так, можно поднять еще бумагу? Бесполезные удилики. Бражник, спасибо за синтимонстра, -си голос. Боже неужели а они доме. все успокоились? Спрятал все, ладно. Ладно. Так. Мне кажется, это ловушка. Да не вряд ли. На всякий случай можно мне раз сделать. Да не это не ловушка. Да это... Что они там это... делают? А может все-таки на всякий случай? На всякий Блин. случай. Используй свой дарку. У тебя же есть вот это. В доме Адриана. Мы на крыше. Мы в доме Адрианом были. Это вы не в доме. Вы на доме. А в дом надо. мы были в самом доме. Ну вы все туда. Кто-то орел позвал в гости. Да, нас орел позвал. Вы ищите его. Да его нет в нигде. Люди, там какой-то злодей. Давай. Да всем пофиг. Она нас обманул. А злодей, Люди. А суперграиня. Я из, из Нью-Йорка! Быстрее, там Зи? злодей! Я Орёл позвал! Там что злодей? злодей! Что, ты что ты происходит? Зим? Может, на всяких случаях мы нашли сквозь вас в доме? Что, что происходит? Злодей в, в доме! Я выйти Какой не могу. ты, тетя Зина? супер а, Мистер Митербак, мы были э, Кто ты, на вообще? патруле. Тут... Что это? Старая Райкарга отобрала у нас... А! Жатик! Мистер Райкарга, жатик! Привет! Привет, чё тебе ну, знаешь, ничего такого. Я просто с тобой поговорить хочу, я новый супергерой. И что ты делаешь здесь? Как нам я? я? Есть идея. Нет, ничего я Никто не, не делаю, знает. о чём а. ты. Свинка, привет. Есть один тайный ход. Черепа, я желаю знаешь? силу невидимости. Нет. будто тебе это помогло, но я уже успела. Я да. желаю в силу невидимости. Мираж! Ну так, и где же ты, мой дорогой? Снал сударь, то... Ей надо второй раз ударить, потому Алло, что пикела. пока не сработает... Э -э -э -э Мираж пока не Пере... сработает. Используй силу телепортации. Я желаю силу телепортации. И чем тебе помогла эта невидимость? Да я думал, я буду полностью невидимым. А не костюм так? Праздник, а нет никакой помощи для меня Пойдем. Там, да. мистер Бак, помнение. я использую Майки, мираж, ими, ими, ими. мистер Бак, она нас должна использовать два раза, потому что первый мираж мой, она использует мираж. Ну, то есть она именно то есть два тронет, Где то проходите? мираж исчезнет. А второй раз она тронет, она уже Стоп, заберет что время. Происходит? Она сзади. Мир закрыта нет! <связь> меня это Она, что люди, что у нас, у меня... знаешь я уже пока стоял уже успел разговаривать со свинюшкой свинюшка у тебя тридцать секунд удачи ну, Слушай, услышь это да, тебе удача потому что у я... неё тебя снимается твой пока нет а нет я на свиню... свиню я забыл на свинюша, тебе нас тебе надо тронуть два раза тебе надо это тебе злодей. надо тронуть Ребята, два раза Это златей Ребята это это не да, ты что? Черепашка ускорение Слушай, ты, ты нас должна тронуть два раза. Я, я два тронула раза. уже три раза, так что не умничай, черепашка. Точнее, лиса. черепашка, вообще-то лиса. Лиса. Силу ты можешь использовать один раз. Не используйте не свои силы. Когда... Слушай, а если я Силы сейчас... не работают. Кролик, да? Не работает. Интересно, я поделиться? смогу использовать силу возвращения времени. Возвращение разве? Привет, а как, как, как долго ты испо будешь использовать свою скрытую силу? Да. Угу. А я пока применюсь силой ускорения. Где она? А, нет. Привет. <соспорядок> <соспорядок> <соспорядок> она ускоряется. <соспорядок> Мне 30 секунд. <соспорядок> а теперь Мне я собирала <соспорядок> достаточно много времени. Теперь, когда я буду до вас дотрагиваться, у вас будет 20 секунд. Что, нет? трансформация. Не возможно. Ты до меня не дотронул. Ты Мне все равно идешь. Нет. Везде, да. Мне Сколько надо вас можно? ударить, чтобы куча... два раза ударил. Она ломает даже панцирь. Я ускорила, я ускорила этот панцирь. М -м. А что, что меня бьешь? Хватит меня бить. Настолько сильно. М -м. Где может быть у нее куман. Нельзя, чтобы она например, Может, Мы не не знаю, кажется, что не кажется, что на вас сотрудничала? Нет, я так и знала. Мы не силу скорости. Чего силу? На скорости. Ну, ты же понимаешь, когда ты переплатишь, что у тебя... Тебе Спасибо. повезло. Это Мне к вам и скоро ума сойдет. Не советую вам трансформироваться вообще. Привет. Мистер Бак, если я до себя дотронусь. Я уже зарядилась свинкой два раза, то есть теперь я смогу уменьшать ваше время до 15 секунд. Чем больше я забираю вашего времени, тем больше я оставляю для себя. Я становлюсь более сильнее. И тупее. Ходом, нет, я буду, я буду, нет. Мы не знаем, в кого в силу себя Не знаю, я на вообще хожу просто. На кого это похоже. Я вообще есть Нити-Монстр. Пошла. Мне Ролик. надо посмотреть на лицо. Может, мы узнаем. Ускорение. Ускорение. В прошлый раз ускорение сработало. В этот, это раз. В этот раз... не В этот раз оно тоже сработало. Но что-то ты меня еще не задела. Так, мне не нужно, ли? Мне нужен тот, кто меня, меня бил. Папа. Mm. Папа. Oh, папа. Папа. Папа, папа, свинь. Привет. Опачки. Нет. Только это, мистер Баба занял. Удачный, Стойте. удачный. 20... Это же учительница. 20... Да ты что, правда? У тебя 20... Это что учительница. Школа. А, я не за тобой. Телефоны я... вернулись. Я... я слышал, там что-то школа забултовала. Что не вернуло. Телефоны вроде бы. Ускорение. Я тогда детям не вернула телефон? Тики. Они разозлились. ти Тики, давай. Маме скоро судится. Да, да, поиграем догонялки. Ускорение. Давай, поиграем. Ой-ой, это свинка. Страшно. Мы догонялки всегда выигрываем. Возле... Но я Веками. не вижу. Погоди, достаточно энергии. И сейчас выпущу такую энергию. А. Давай, сосредоточься. И... Это... Какого может быть в школе? Выпуск да, энергии! Нет, 20-ю пункт. Теперь пока я выбрала у всех энергию. пожалуйста. Я понимаю, Держусь. что ты скоро сойдешь с ума, походу. И трансформация. Теперь я ускорю самой, саму себя. Она... Потому, что мои силы скоро так к вами она... с ума сойдут. Девушка. Да. Она ускоряет время, когда она дотрагивается до нас. Она ну, ускоряется, но она не может проходить сквозь блоки. И сквозь вообще да. все. Нет, да, не Опять нет. А Но теперь на этот раз я уже даю тебе пятнадцать секунд, чтобы сделать да это. Хорошо, недолговечный... или долговечный... недолговечная или долговечная? Долговечная. Да без разницы. Били, помоги, пожалуйста. Я отдам свой били талисман. Ура! Наконец-то. Так давно я это не слышала. Только не -то. не смей трогать меня. Дошел. Я отдам тебе свой талисман я при говорю. одном Подожди, условии. Секундочку. Я еще не начала эффект. Я могу начать эффект, когда закончу. Ладно, ударь Растись меня. меня. Я ударила. Он уже, она уже ударила. Ну, ударила. Когда не, я трогай ее, Стой, не трогай ее, балбес. Давай ты расскажи, где находится Акума, а я дам свой Все равно я уже ничего не справлю, если кто-то что-то да, не да. идет. Они не ставят твои дружки. Они не смогут. Нет алисмана. Как мы исправим? Мы же... У тебя же будет талисман. как мы <м whatever> сейчас исправим? Достаточно, достаточно... Это бесполезно. Этнический. Кого на русском? Кого? Можно. Это значит логично. для таких что не понимают? Они не поймают? смогут. Понимаешь? А где я его? Ну, в, в руках. Да. В этом телефоне. Э, э, э, э, э. Только ну стой, не стебай. Вот так вот. Нет, нет, если... нет, нет, нет, Если нет, ты нет. меня предашь, я ускорю твое время. Ты сразу ты даже. Я не знаю. Не Может, я не собирался. Ну так. Mm -hmm. Я не собирался. Так, вот, все, ох... давай талисман. Или Акума... хотя бы талисман свинки. Аку... Зачем тебе свинья? Я не знаю, просто это мне сказала хризаль, чтобы... Чтобы... Чтобы... что мне так надо. Талисман свинки. Пока. Я попробую... Опалась, Ты опалась. меня предал. Ну ладно. Беги, мистер Банк. Он ушел уже. Причем я дотрагивалась до тебя не раз. Где трансформация? Да он Тики? уже ушел. Я говорю, я не раз до тебя дотрагивалась. Два раза да? дотронулась, ну и ладно. Нет, я за один раз дотронулась. Где трансформация? Тики, давай. Многие удары вы не замечали. Допустим. Допустим, если я соберу всю энергию, которую выпустила, я смогу. Один раз использовать. Больше у тебя энергии не будет. Я бы ну, на твоем да. месте поэкономил. Супер да, шанс. тебе конец. А вы знали, то, я тр... Если я буду сидеть... да. Используй-ка свою силу. И сделай так, чтобы она уснула. Ой, наконец-то закроется. Выпуск! Больше энергии нет. -то... Но теперь свинка стоит... Свинка постоит эти 12 секунд, вейс, вейс, Давай. Сейчас Слушай, я узнаю вот лично свинки. Уже... Свинка, Скоро свинка. свинка. Скоро ты да. Да. с ума. испанцев. Я увидел все Пр... равно через... Ну, нету. Она куда-то ушла. Даже сил не успела использовать. Не Если бы ты, она была была была сила, она сила. ты одна надежда. Пр... Да. Используй Попенно, а а он, не время. Ты да. не сможешь больше У тебя, у нет, тебя нет. же не осталось ничего. У тебя же не осталось ничего. Ты же не осталось ничего. Ты же не осталось ничего. Ты Кто-то уснул. Ой, как сладко. не осталось ничего. Ты же не осталось ничего. Ты же не осталось ничего. Да, Давай. Давай. И на. Давай шибанем. Давай, на, разломай. М -м -м, Дейзи, сделай так, чтобы она проснулась. Ай, ломай тебя, сбили. Учил, Ганс на Ой, боже мой. Да. Разгнать демона. Чудесный да, я, я, я, я, я. мистер Бак. Мистер Молчи! Василий, в ничего, идите в школу, восстановите. Я, все равно я, я помню вашу... личность, личность своего любимого вашу... Да... Все Баникс... Баникс... Я, кстати, я изучала временные пароходы, временное изменение во И... время... Короче, надо Баникс... давай. По Не по Баникс... Это что такое? Ты временные... Это, это, это побочные это, эффекты. Это... Ты нору забыл закрыть, да? Но, да? Ты забыл нору, да, закрыть. Все, исправьте это. это. это... Так, все, мне надо бежать срочно. Тики, ти трансформация. Вс ⁇ я надо в школу. Мне жалко, у вас телефон забрали. У тебя... А у меня телефона не было. Только там плачет. Эй, ученики. Ой. Ой, здравствуйте. Ч у вас? Ч у вас закрыто? Ч закрыто? Рот закрыт? Ну. Ладно. Ч с ней? Не у знаю, может, уже это вот. Может, у не ей уже? Кролик Смс. Мне и кролики переслали смс на телефон. Да, я тупая. Время. Все, пойдем. Какое время? Она притворяется. Да же заменитая. Ну тут кролик заменитая. Идем в кабинет директора. Алексей Зерка. Что-то не помнит, что меня кучепадка, ты ее ударишь? Она у вас уже бьет. Кучепадка. А кто-то у вас не А у нее телефон не отнимали. Да, у меня Все? вообще не было. О, голубой так... телефон! Я просто ты так сейчас будешь отчислен на всю жизнь. Ладно, ладно. О, Олег пришел. Это И ты не сдашь школу свою проклятую. Олег Ушел даже не сдавал Ушла телефон. отсюда. Ну ладно. А что произошло, о чем вы срабатывали? А тут так. телефоны у них забрали, а у меня нет. Весело. Чей вот это телефон? Ай, хрен знает. Это Флинди. Или это Тедди? Это, да, Дэди. Дэди Дэди это, это... это чай? чай Мой! Так, увижу еще раз на вас, пожалуйста, учительница. Вы очиститесь, да? Да, с этой школы. Передадите Тедю. Лучше уже... Ладно, передашь ему. Так, ты! Ее сегодня на уроках не была. Она даже телефоннее да. не была. Я сегодня была. С... Был на Олимпиаде с... по, по, по всем... Сегодня будешь говорить с Натальей Педагогом, с Натальей Андреевной. Боже, прекрасный учитель Ангел Наталья Андреевна. Чувствую, да? да, психолог вот. наш. А Жамжи... Жамбековна, Жамжим Межабековна и не советую иметь дел. Вот, Наталья Андреевна, которая Жамжим раньше Жабеков... математику вела. Да. Что вас а еще а тебя вызывала за очередь Рахила Махановна вообще. Все, Жанна Махановна, всё, выходите с моего кабинета. Знаешь, вот Алмахан, где так, иди сюда. А -а -а. Выметайте. Okay. Так, Неужели... сейчас будет ку Надо положить в почтовый ящик, теди.